Здравствуйте, Нина, здравствуйте. Э, Нина, слышно меня? Да, хорошо слышно. Вот, да. и я вас хорошо слышу, да. Ага. А вот, Геннадий, да. я еще сегодня просматривала ссылочки бесплатных объявлений. Так. И вот там, получается, там надо нам регистрироваться, да, получается, на этих сайтах? Вот если на фейсбуке, да, там надо обязательно в группу в эту, в, ну, добавляться. Okay. Там самое главное, что надо, вот если в группах, да, в сообществах, там публикуют все, и зачастую такие условия. Значит, нужно писать комментарии и ставить лайки. То есть это как бы помогает продвижению okay. этих постов. Так, мой экран видно сейчас? Да, видно. Видно, видно. да? Вы видите, значит, на экране, вы видите аккаунт, аккаунт мой, да? Вот смотрите, во-первых, вот это называется никнейм, да, или ник, сокращенно ник. Видите, он должен быть легко читаемым, запоминающимся, желательно как слышится, так и пишется вы будете продвигать какую-то продукцию да? тогда нужно говорить чтобы вы там содержать не в этом никнейм было вот именно ну, не, не имя фамилия а именно вот что-то связанное с вашей работой вот например у меня есть еще аккаунт сейчас я вам покажу смотрите сейчас смотрите вот у нас есть наш партнерский аккаунт партнеры векроста. то есть вот этот никнейм отражает смысл э, то чем здесь занимаются то есть, и здесь все публикации для партнеров и есть у нас специальный там курс он продается да он платный а здесь вот для партнеров он как бы э, его можно посмотреть и послушать и взять на заметку имя вот в этой графе вот вот здесь вот в графе имя в шапке профиля указано ключевые ключевые слова для поиска это вот про то что я говорил значит смотрите я вот здесь указал партнерка работа деньги ну смайлики я поставил как разделители да а теперь давайте проверим, ребята, вот эти ключевые слова, которые расположены в шапке профиля. Значит, смотрите, берем по очереди. Вот это у нас общее, так сказать, число. А если мы сделаем сейчас в кавычки, возьмем вот это же все, да, это слово берем в кавычки, получаем точное. Смотрите, смотрите, аж 80 миллионов запросов да? а если мы уточним смотрите получается 166 тысяч 947 пакетов. что получаем смотрите 19 миллионов показов то есть Яндекс каждый месяц показывает это 19 миллион. Это слово показывает 19 миллионов человек. Не а так наглядно, потому что здесь вот смайлы, они все не цветные На смартфоне они более выглядят красиво. Смотрите, да, структурирован. Видите, он разбит на, на абзацы, есть смайлики. То есть текст. Вот, вот это называется снял, да? Вот здесь есть такой ответ вот. обычно я рекомендую всем отвечать на комментарии почему потому что вот смотрите человек написал комментарий да? а вы ему ответили во-первых у вас развивается лояльность друг к другу ну то есть эмпатия такая вырабатывается человек видит что его мнение для вас очень важно он потом в следующий раз зайдет вам в аккаунт и опять вам вас так сказать Посмотрит и пролайкает и прокомментирует. Смотрите, вот этот аккаунт сейчас очень хорошо упакован. Сейчас мы вернемся в тот аккаунт, с которого, с точки зрения однообразного оформления, смотрите, видите, вот последние посты они все у нас в едином ключе оформлены. Вот последние девять постов они в едином ключе все оформлены. Смотрите, в шапке профиля есть ключевые слова. Текст есть. Ссылочка, ссылочка э, тоже есть. Э, так, есть вот эти вот вечные stories как их называют. Да? Э, значит, э, уже вот этот аккаунт можно спокойно продвигать, потому что он уже упакован. Слово, хэштег 350 тысяч публикаций. Это высокочастотная. Если кто где вы, из вас продвигается еще, вот на каких соцсетях вы еще продвигаетесь? Вот только Рифлейм и Викроста, все. Нет, а Рифлейм и Викроста, это вы продвигаете компании. А угу. соцсети, это Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук. В каких соцсетях у вас есть аккаунты, в которых вы продвигаетесь? И, Надя, у нас почти во всех, мы везде почти есть и в ВК. И в контактах. Да, это один аккаунт. Угу. Партнер Викроста, вот смотрите, партнер Викроста, да, это другой аккаунт. А вот как, да? Да, ну, вот партнер Викроста, это другой аккаунт. У меня еще есть один аккаунт. Смотрите, я вам сейчас еще покажу. Вот у меня, тента, то есть я сам делаю старт новичка в сети, то есть, то есть я помогаю людям продвигаться. Вот смотрите, открываем, вот эту ссылку и здесь вот я расположил кнопочки э, простой и надежный способ выйти на доход без опыта и вложений через интернет вот смотри, у меня Акулас, э, да, то есть здесь у меня есть кнопочка со мной свяжутся через WhatsApp или через телеграм и вот потом смотрите я здесь опять же расположил кнопочку э, начните свою историю успеха без первоначальных вложений в компании викроста вот допустим опять открываем в другой вкладочки да, смотрим вот у меня партнерский аккаунт, партнерский аккаунт Викроста, да? И вот там тоже есть у меня такой мульти, как ссылочник, да? И значит, тоже топлин. И здесь тоже, допустим, узнай, как за 15 минут автоматизировать свой бизнес. Пожалуйста, кнопочка. Раз, открывается. Вот смотрите. Узнаете? Да. Потом пошел вот сюда его послала вот сюда, он здесь может выбрать, что ему надо. Бесплатный мастер-класс, пожалуйста. Вот. вот, видите, как сетевику настроить, э, рекрутинг на автомате. То есть, И здесь вот кнопочка регистрации. Здесь вы указываете свое имя, e-mail вводите и получить доступ. Все, есть опять э, предложение. и Или бесплатный мини-курс, вот про который я вам э, говорил, что он в аккаунте есть. Вот, пожалуйста, полную воронку. То есть, попадая ко мне на аккаунт в мастерскую успеха, человек проходит по этой ссылке. Дальше он может попасть и в бизнес-коллекцию, он может попасть и в тот проект «Лови Cashback, и на партнера «Экросса» он может попасть. И еще, ребят, смотрите. И готовая система заработка без вложений и опыта работает шаг за шагом. Пожалуйста, тоже открываем. И здесь еще одно предложение. Точно. Вот таким образом и продвигается э, и партнерка, и моя, ну так сказать, мастерская, и все мои все остальные продукты, в которых я занимаюсь. Вот таким вот образом надо выстраивать воронку э, захват. И баннер, смотрите, видите, баннер век роста. Давайте откроем его, куда он нас отправит. А он нас отправляет опять на бесплатный мастер-класс. Видите? На страничку регистрации на бесплатный мастер-класс. То есть, видите, как легко и просто все это делается. Не сложно же? Не сложно, да? Я не знаю. Для меня, кажется, это все сложно. Это... Надо быть великим программистом, чтобы создать все вот это. Мне кажется, для меня это сложно вообще. Ну все, будем заканчивать, но мы уже и так полтора часа про разговаривали. Было интересно. Ну вам понятно, да? Суть, суть, как вот это все делает. Следующее занятие будет также в среду в 14.00. Вот. Также заходите здесь еще у нас. Очень много-много-много-много всего по про Инстаграму я вам буду рассказывать. Это я только так показал, верхушки. А, тонкости еще впереди. Понятно. Понятно все? Ну все, спасибо да. тогда вам. Спасибо большое, Геннадий. Ага. Спасибо. Тогда до свидания. До, до, до... свидания. До следующей среды. До свидания. Среды. Хорошо, до до свидания. свидания.